Я всех приветствую и здравствуйте! Это видео 20 знаков сверху, что мужчина оказался счастливцем, что встретил зрелую, непроблематичную женщину. Простая, эмоционально зрелая, непроблематичная женщина всегда выглядела как находка для осознанного, или как я люблю говорить, сознательного мужчины. Она всегда сделала, она всегда сделает райскую жизнь на земле для своего мужчины. Ведь она воспринимает все с легкостью, зрело мыслит и знает женскую природу. Сейчас я обращаюсь к мужчинам. Если вы встретили такую женщину, держите за нее руками, ногами, зубами и не отпускайте ее никуда. Сейчас наше время такая женщина редкость, она раритет. И вы себя можете назвать счастливчиком, если вам встретилась такая. И тут возникает вопрос, что делает женщину не проблематичной и эмоционально зрелой? Как узнать, что к вам пришло такое счастье? Ответ на это можно получить, если вы сейчас услышите и разберете во всех 20 знаках, что я перечислю сейчас. Итак, первое, это женщина честная. Она честна сначала с собой, а затем с другими. Она знает, что такое ложь, и что ложь только запутывает, и ее легко забыть. А вот честность никогда не забывается, поэтому она находится на первом месте у такой женщины. Второе. Вы легко можете привести в дом к своей маме ее. Ее поведение, речь, мимика, манера одеваться и черты характера никогда не заставят вас волноваться, что может произойти конфликт между матерью и ею, если вы знаете, что мамы иногда бывают проблематичны. Третье. У вас присутствует химия отношения. Если вы чувствуете особенную связь друг с другом и вы чувствуете взаимное наполнение, то это ваша женщина. Четвертое. Вы можете, можете быть честны с такими. Вы можете спокойно поделиться чувствами и страхами с ней. Не беспокойтесь, что она будет смеяться или раздражаться. Пятое. У нее нет скрытых ожиданий. Ее намерения всегда чистые. Она хорошая женщина тем, что не живет ожиданиями кому-либо. Шестое. Она умеет поддержать. Она будет всегда на вашей стороне. Она не из тех, кто гордится тем, что может унизить мужчину. Такая женщина будет всегда рядом и сделает вашу жизнь классной в ее присутствии. Седьмое. Она принимает вас таким, как вы есть. Она не будет заставлять вас стать другим человеком, так сразу распознала в вас те черты, характера, которые она может принять. Вам не надо быть другим и вести себя так, чтобы получить от нее одобрение. Она принимает себя, поэтому она и принимает вас. Восьмое. У нее доброе сердце. В народе про такие говорят, что у нее золотое сердце. У нее в сердце никогда не возникнет желание навредить кому-то или обидеть. И вы не должны такую отпустить, если она досталась вам, как лотерея. Она лотерея с крупным выигрышем, поймите это. Девятое. Она не материалистка. Она прекрасно понимает, что вы можете ей предоставить, а что нет. Она никогда не наступит вам на горло и не будет давить на него, чтобы вы сделали невозможное, чтобы удовлетворить ее «хочу». Десятое. У нее есть доверие к вам, и сама она благонадежна. Этим она еще больше заслуживает доверия к ней. Такой можно доверять, так она доверяет самой себе. И у нее есть вера в то, что вы делаете. Одиннадцатое. Она ценит пребывание с вами и очень любит делать что-то совместное. При этом она не будет давить на вас своим мнением, убеждая, что вы делаете что-то не так. Двенадцатая. Она проста во всем. про такие говорят, что они прозрачны. Она для вас открытая книга. У нее нет скрытых намерений или поддельных чувств. Если она говорит вам что-то, так, так оно в принципе и есть. Чертова дюжина. С ней очень легко. Она не ищет подвохи. В ее характере нет подозрительности. Она не создает драмы, и у нее нет спешки и суеты. Согласитесь, действительно, хорошее качество. 14. Ваше спокойствие очень важно для нее. Такая зрелая женщина не может даже думать и то, что говорит, в принципе, то, что может вас унизить или обидеть. Ее зрелость позволяет сделать вас самым спокойным человеком в мире. Отсюда выходит 15. Она уважает ваших друзей, родителей, в то, что вы верите. У вас все. Это было до нее, и она понимает это, поэтому она действительно чувствует, как все это важно для вас. 16. -е. Она знает свою цену. Но ну, я думаю, предыдущие вот этих 15 качеств не приходят ниоткуда. Только внутренняя ценность себя позволяет обладать такими качествами. 17. -е. Она понимает, что жизнь как зебра, бывают черные моменты в жизни, то есть плохие, а также и белые. Они же хорошие моменты. Ведь ее ПМС, например, меняет ей тоже настроение, верно? 18. -е. Она понимает важность личного пространства. Она имеет свое, где она королева и делает все, что она хочет. А также он уважает пространство ею, выбранного короля. Ему тоже иногда нужна приватность. 19. -е. Она прощает очень легко. Эмоционально зрелая женщина с самого начала понимает, с кем она имеет дело, поэтому вероятность проблем от нее, от ее партнера, приравнивается к нулю. Но она понимает, что конфликты неизбежны в общении, поэтому она знает важность умения прощать. И наконец, двадцатое: ей важно оставаться счастливой, чем быть всегда права. Она понимает, что все претензии возникают от слабости, и поэтому для нее важнее быть счастливее, чем доказывать кому-то свою правоту, указывая при этом чью-то вину. И прежде чем раздувать из мухи слона, она задумается над решением пришедшей проблемы. Ну, мои коллеги, вы в отношениях с такой женщиной? Я – да. Ведь их много, и везде их можно в принципе найти. На моем видео-канале среди подписчиков есть и мужчины, которые наверняка слушают. А вот о чем я сейчас говорю. Пожалуйста, мужчины, обратите внимание на свойства зрелой женщины. А вы, женщины, которые смотрели мое видео, я желаю вам удачи и благополучия в этой жизни. И с вами был, как всегда, Гарри Маркелов, который учит вас, женщины, становиться счастливее и хорошо сначала понимать себя, Свой мир, а потом мир, окружающий вас, мужчин. Всего хорошего. До встречи в новом видео. Я желаю вам, как всегда, благополучия.